здравствуйте друзья с вами дмитрий анцупов и сегодня я вам расскажу про установление отцовства про то как матери препятствуют в этом процессе про то как отцы этого добиваются и как это вообще происходит то есть чтобы вы понимали человек может быть биологически отцом но юридически чужим человеком то есть по документам отцовство не оформлено не установлено соответственно Биологический отец и биологический ребенок они чужие люди друг для друга. И в этом случае я понимаю логику отцов. Действительно, у нас любой отец хочет общаться со своим ребенком, хочет проводить с ним время, он готов нести время обязанностей и хочет получать соответствующую отдачу. Ну ладно, может быть не любой, но большинство. По крайней мере, я. В это верю и с этим сталкиваюсь. Поэтому его желание это я понимаю, но самое забавное, что я категорически не понимаю действия матерей в этой ситуации. То есть мало того, что зачастую мать-ребенка полностью игнорирует какие-либо предложения про то, чтобы установить отцовство, то есть просто сходить в органы ЗАГСа, она еще этому препятствует в суде, о чем я в дальнейшем расскажу. Чем, это, чем она это мотивирует? Я не знаю. Может быть, какие-то обиды. Может быть, какие-то еще имеются мотивы. Может быть, вы, дорогие подписчики, подскажете мне, почему порой матери не хотят, чтобы биологический отец становился отцом и юридически. Соответственно, что же делать папашам в таком случае? Необходимо обращаться в суд, что, в принципе, было и в моей практике неоднократно. То есть подается исковое заявление об установлении отцовства и ходатайство о назначении экспертизы. То есть по такой категории дел суды у нас особо не заморачиваются и назначают ДНК-экспертизу. И по ее результатам, соответственно, выносится решение. Так вот, практически все матери, которые были против добровольного установления отцовства, в суде участия не принимают. По той простой причине, что в этом, по сути, нет какого-то большого смысла. Потому что, естественно, она понимает, что ребенок от истца, что он отец, что экспертиза это установит, и суд, естественно, она проиграет, решение будет вынесено. Соответственно, зачем тратить время, силы и участвовать в таком мероприятии. Более того, матери, как правило, то есть подается исковое заявление, суд в любом случае назначает экспертизу. И матери, как правило, даже не являются на экспертизу. То есть на экспертизу они должны привести ребенка и явиться сами. Естественно, учитывая, что они всячески противодействуют этому процессу, на экспертизу они не приходят. Что же делать в таком случае? Гражданский процесс, Гражданский процессуальный кодекс у нас для таких ситуаций имеет вполне законное и логичное решение то есть если одна из сторон препятствует проведению экспертизы то суд может посчитать факт установленным в пользу той стороны которая ведет себя добросовестно то есть в моей практике было такое неоднократно когда без проведения экспертизы учитывая то что мать активно ее игнорирует суд отцовства устанавливал естественно нужно также сказать, что суды в этом случае все-таки пытаются, активно пытаются связаться с матерью, выясняют ее номер телефона, звонят ей, чего в принципе обычно не делают по другой категории дел. Но здесь все-таки отцовство, все-таки это важно. Соответственно, конечно, желательно, и я всегда так строю защиту, чтобы предоставить еще иные доказательства того, что вы можете быть отцом ребенка. Что это может быть? Доказательства совместного проживания с матерью, какие-то фотографии, видео, какие-то переписки ваши, из которых будет следовать тот факт, что вы жили вместе и что у вас мог родиться ребенок за этот период. И уже в совокупности попыток вызова матери на экспертизу, в совокупности с этими доказательствами, суд выносит решение об установлении отцовства. И уже в этом случае отец может пойти в ЗАГС, получить свидетельство об установлении отцовства, копию свидетельства о рождении. И у него уже появляются определенные права. То есть он уже может приехать в садик, например, пообщаться с ребенком. Он может знать, где ребенок учится, знать о состоянии его здоровья. Он может подать в суд для того, чтобы установить порядок общения с ребенком, если дальше мать препятствует в этом. Потому что если он, юридически не являясь отцом, приедет например в детский сад и попробует с ребенком нам что-то поговорить или не дай бог забрать ну может быть привлечен к уголовной ответственности, потому что я же говорю с юридической точки зрения, пока нет решения суда он чужой дядя для этого мальчика или девочки такие дела вот если вам понравилась история, то ставьте лайки Подписывайтесь на канал. Если у вас имеются какие-то вопросы, пишите их в комментариях. До новых встреч!